В сегодня мы поиграем в Don't Star Shipper. Честно признаюсь, я никогда не играл в Don't Star Shipper на Андроиде и немного играл на компьютере, поэтому могу немного где-то чего-то не понимать. Но единственное, что я знаю, как же все-таки включить джойстик на Don't Star Shipper. Нужно нажать на вот эту вот функцию. В настройках. И чтобы она была включена. Вот. Все. С этим мы разобрались. Потому что многие не знают как это сделать. И вот смотри. начать персонаж давайте Давайте библиотеку. Да, Начнем. Привет, Флит И вот мы появились. Да. Так. В обычном Дунстарве я собирал ветки и палки. Тут то же самое, кстати. Я нашел кремень, почти собрал все, что мне нужно для лодки. Что для нее нужно. Так. Еще два бамбука и один вьющийся кустарник. Все, я все собрал, получается, да? Да. И... Там... А, так. Выли отсюда. Тут нет всего, что нужно для выживания. Я подплыл к мелководью. Уже наступает ночь. Да, я так долго плыл и теперь нужно поискать остров. Тут его, я так понимаю, нет. Хотя должен был быть. Тут, блин, это каралоги из. как же мне теперь выживать прикажете пасах пчелы так и все да ладно ну неплохо, я бы сказал, но фу, гадость я бы сказал. <coughs> гадость, а не остров. Ладно. Давайте тут заночуем. хотел ловушечку, чтобы хоть немного поймать еды. Сейчас посмотрим, как у меня это получится. Так, уберем. Вот Спасибо за просмотр Жмите лайки Щелкайте в колокольчик И подписывайтесь на канал Всем удачи и всем пока-пока.